Mm -hmm. Скачевое. H -h -h -h. Mm -hmm. <suffering> и... Donc, And... <cut> и он у нас есть в папке Скачу негде. Май документ.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 так, железо уже есть. Да выйти в сите нам будет легко. Пока что он летает довольно высоко. Еще попал, еще попал. попал, Если я в правильно попал. посчитал? То случилось не знаю, узнавать не хочу. Не Нет, почему? Не У не могу. Ис реально быстро. Это блинай перфекционист. Но это, это еще совершенно не все. Повезло! Повезло! Повезло! Повезло! Ис выкопает реально быстро. Это блинай перфекционист. Никого, никого. Все, друзья! Повезло. Повезло. Повезло! Миссис Миссисис Миссисис повезло, повезло, повезло. Миссисис Миссисис вы такие чё? Чё? я Это такой да? топ. вы такие чё? чё? я Это такой да? да? вы такие Это откуда да? у него штаны? Что? я такой зачем штаны? вы такие ну ладно я такой ладно придётся возвращаться домой я наверно стоп, и я с собой. так буду руками точнее рукой да ребят, да я крутой в шёпкила у каждого своя цена какой-то крипер решил я взорвать остаётся только ждать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 Это блинная your